Стрим, подписчикам гостям, я Джетли, и сегодня я попытаюсь вас развлечь своими окупительными об... об... историями о лунатизме. Типа, я знаю, что он проявляется у некоторых людей, и, типа, я им тоже изредка страдаю. Хотя, какой страдаю, если это так смешно? Просто пипец! Было у меня несколько прецедентов с лунатизмом. Начну, пожалуй, с самого интересного, это... Короче, я просыпаюсь от того, что мне мокро. Это в деревне было. Вокруг тишина, птички поют, кузнечики стрекочут. Поворачиваю голову направо, там кресты, блять, вот так вот делают, тут крест, сука. Я такая, ага, это значит, я на кладбище. Встаю. Я в ночнушке, короче, длинной белой ночнушке, там ниже колена, иду в сумерках по кладбищу, перелезаю через оградку, иду домой. Чтобы вы понимали, от дома до кладбища у меня примерно полкилометра до реки, километр до села, потом еще примерно полкилометра, блин, до моста через реку. Ну, типа та же река, но она просто как-то очень сильно идет. То есть нам надо перейти через мост еще один и подняться в горку. И тогда там будет кладбище. Вот, короче, на этом кладбище я проснулась. Мне кажется, если бы меня кто-нибудь увидел э, в таком виде, это было бы очень интересно. На тот момент мне было, не знаю, лет, наверное, 10 может чуть побольше, может чуть поменьше, но где-то вот в этом районе. У меня еще волосы не крашеные, длинные были, и в общем клево, клево. Вторая история это про то, как мне рассказывала бабушка, как я встаю на кровати посреди ночи и упираюсь в угол. Она спрашивает: "Ты что делаешь, батя?" Я такая: "Там кошка." Она такая: "Какая кошка?" Я такая черная кошка. Она такая. Пусть бежит, ложись спать. я такая, хорошо. И ложусь спать на кровать. Наверное, так у меня смешно. Еще было парочка маленьких таких эксцессов. Как я пыталась выйти в дверь. Но дверь была закрыта, а у меня ключей не было. Типа, ну, не. Окей. Окей. Те, у кого бывают эпизоды лунатизма, расскажите, пожалуйста, об этом в комментариях, и если вы помните, опишите свои ситуации. Если хотите, можете снять видосы, прислать их мне, и в следующем видео я их опубликую с ссылками на ваш канал. Потому что эта тема такая очень интересная. То есть у меня есть друзья-знакомые, да, которые, например, в приступе лунатизма пытаются тоже куда-то выйти из дома, одеться там, разговаривают на других языках, просто встают и смотрят в пустоту что-то такое. Если у вас есть ну, какие-то интересные истории, что-то поинтереснее, обязательно пишите об этом в комментариях. Вот. Также вы можете зайти в тележеньку, в тележеньке написать об этом. Ссылка на тележеньку у меня в, в описании. Заходите, делитесь, общайтесь. Мы там все вместе, летаем. <смех> в этой тележеньке жду вас приходите будем с вами развлекаться также подписывайтесь на канал ставьте лайки этому видео будьте счастливы живите сегодняшним днем всем удачи всем пока